Как вам предыдущий рецепт матамбре? Друзья, кто любит сочную, запеченную в духовке говядину, вам обязательно нужно запомнить тот рецепт. И вы знаете, он меня очень вдохновил на новый новогодний рецепт. Я еще не знаю, как его назвать, рулетами называть не хочется, думаю, в процессе что-то придумаю. Тем более, что я его буду готовить первый раз. В этом рецепте мне понадобится картофель, морковь, Перец, можно болгарский, можно турецкий каппи. И готовить его я буду из свинины. На ней лучше будет передать то, что я хочу сегодня приготовить. Сначала подготовим картофель, морковь и перец. Это все нужно порезать соломкой. Причем стараемся нарезать кусочки одинаковой длины, ну плюс-минус, насколько возможно. Теперь смесь трав. Я тут намешал и ореганы, и базилики, какие-то итальянские приправы. В общем, все это добавляем. Солим сразу. И добавляем оливковое масло. Перемешиваем. Займемся мясом. Мясо нужно правильно нарезать. В идеале лучше разрезать по всей длине, вот так. Короче, с мясом уже пошло немного не так, как я хотел, слишком маленькие кусочки, ну, ну, очень маленькие. Поэтому рекомендую, вот если на вырезке то я половину использовал, вторую половину прям вот по всей длине разрезаем пластами. Ну, Как-то так. Все-таки что-то у нас получится. Начнем собирать. Видите, когда кусок мяса длиннее, то завернуть естественно можно больше и мне кажется это даже практичнее. Поэтому старайтесь э, пласт мяса делать длиннее. Пока я собираю мини рулеты, послушайте несколько идей по предыдущему рецепту фланг стейка матамбре. Я переживал, что зубочистки не выдержат и он развернется и советовал вам связывать его веревкой. Можно не связывать, форма отлично держится даже с вынутыми зубочистками на разогреве. Мясо можно использовать разное, индюшатину, свинину, можно даже куриное филе, но тут точно придется связывать форму веревкой. Ну и сверху при запекании минут за 10 до окончания можно смазать ячно медовым соусом для придания красивого цвета блюду. Но раз все пошло не так, я решил сразу же сделать и второй противень, даже на вот этих маленьких кусочках мяса. Ну во-первых, понятное дело, меньше положу картошки с морковкой и с перчиком, но... Я решил еще добавить цвет и добавил зеленый лук. Я не знаю, насколько эстетично он будет выглядеть э, после приготовления, потому что ну, он может либо подгореть, либо очень сильно так. цвете поменяться? Посмотрим. Но если все выйдет, то с луком даже будет еще интереснее. В принципе маленькие кусочки мяса, вот как у меня с ладошку, тоже можно использовать, просто меньше э, завернем картофеля. А так очень даже смотрится. А то я поначалу даже начал немного расстраиваться. Вот что получается, очень красиво выглядит. Я очень боюсь, чтобы во время запекания мясо не развернулось, но и скалывать не хочется. Посмотрим, что получится. Скорость духовки сделаем градусов 200, а ехать будем, ну, пока доедем. Посмотрим, сколько по времени это займет. Готово, ребят. По-моему, симпатично получается. Единственное. Некоторые поразворачивались, и их, слава богу, очень мало. Картошечка угу, пропеклась полчаса, полчаса. Минут 40 даже можно. Картошка готова. Морковка. Да. Вот, по поводу лука. Не надо. Не эстетично смотрится. Лук так чуть-чуть подгорел. Внутри под мясом, понятно, он целый. Но снаружи выглядит не очень. Поэтому не рекомендую. Вот, без лука. Вариант вообще отличный. Очень симпатично. Мне нравится. Пахнет классно. Цвет можно придать обычным соусом терияки. Я сделал небольшой перерыв, все смазал и буквально еще минут на 10 отправил. И все. И оно все зарумянилось, запечаталось. Все красиво получилось. А еще у меня остались продукты, которые я решил просто перемешать и запечь в духовке. И посмотрите, как красиво это получилось. Что ж, блюдо вполне эстетично впишется в новогодний стол. Смело включайте его в новогоднее меню и вашим друзьям он точно понравится. Подписывайтесь!